Ту-ту-ту! Мой прекрасный ободок! И я! И вы! Еще мой прыщ! Я, вы, прыщ! Ура! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим видео под названием Я в мини-юбке застряла с толпой парней в лифте с канала Эмоции и чувства. А вдруг эти парни хорошие? Давайте же посмотрим. Также, не забывайте, что у нас новая традиция, а в конце видео ваши комментарии будут лететь, лететь. Потому что они классные, достойны быть в конце видоса. Еще сейчас, как всегда, отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайкосы, удача отправляется к вам. Но ну, а мы начинаем. Что же там история за лифт? В то утро меня разбудил звонок из компании моей мечты. Боссу очень понравилось мое резюме, и меня позвали на собеседование. Ура! Но нужно собираться. Собеседование уже через три часа. О, боже. Я быстро надела блузку, мини-юбку собственного пошива и туфли от Джимичу. Юбку-блузку, собственного пошива и туфли от Джимичу. Интересно, в какую компанию она пошла устраиваться? Наверное, что-то в модненькое. М -м, я такое люблю. В я уже была в здании компании. Но из-за пробок у меня осталось всего пять минут до встречи. Я со всех ног ринулась к лифту. Но, черт, он оказался сломан. В отчаянии я даже покосилась на лестницу, но лезть на 45-й этаж 45 был не вариант. Хмурый мужчина в дорогом костюме, который стоял рядом. Недовольно выругался и заявил, что в другом конце здания есть грузовой лифт, и пошел туда. Я и красавчик с шикарной шевелюрой последовали за ним. Трое. Около грузового лифта был еще один парень. Четверо. Он мне улыбнулся. Такой милый и позитивный, его лицо показалось мне знакомым. Хм, двери открылись, я на секунду замешкалась. Было страшновато заходить одной с тремя мужчинами в этот мрачный лифт. Ну ладно, ну а что, допустим, они с тобой там сделают? Это же компания, хорошая компания. Странно, что у них сломан лифт, но, тем не менее, там в любом случае должны быть камеры везде. Я посмотрела на часы, оставалось всего минута, чтобы добраться до 45 этажа. Выбор Погнали! Внутри кабины выглядело не очень. Лифтом явно редко пользовались. Мы ехали ужасно медленно, и я невольно дала каждому незнакомцу в лифте кличку. Тот, который привел нас сюда, очень сосредоточенный умник. умник. Красавчика я уже наградила прозвищем. А тот, что был у лифта, стал симпатягой. Уже, наверное, сотый раз я посмотрела долго. на часы. 12.05. Ну все, опоздала. Теперь моей карьере конец. Я была так расстроена. Вдруг кабину резко качнуло. Я не удержалась и упала прямо на симпатию. Лифт остановился. Красавчик тут же начал психовать и нажимал на кнопки вызова диспетчера. Но ему никто не отвечал. И продолжал стоять на месте. Умник пытался нас успокоить. Сказал, что уже застревал в этом здании. И нас скоро вызволят. Я достала телефон, но связи не было. Умник тоже проверил и сказал, что похоже в этом чертовом лифте не ловят. Проклятие. Кажется, мы в ловушке. А это уже набирает обороты. Тут уже ситуация меняется. Тут уже связи нет. И лифт застрял, и пацаны, но ну, слава богу, что они все как бы нормальные. Они а какие-нибудь там, я не знаю вообще. Ну, смотрите, симпатяга, красавчик, умник. Ну вот чем плохая компания? С одним поговорить, на другого посмотреть. Третьего пощекотить. Отлично, едем дальше или стоим? О боже. Минут десять, но лифт не сдвинулся. Умник задумчиво сказал, что это странно, такого не должно быть, возможно лифт серьезно поврежден. Мне стало не по себе, красавчик начал ныть, что подаст в суд на этих ремонтников и вообще всех в этом здании засудит. Он со всей дури стукнул кулаком в динамик, вот нервный. От неожиданности я вскрикнула, а умник предположил, что возможно связь в лифте повредилась во время торможения, но ее все равно должны наладить. Мы ждали. Я чувствовала себя ужасно среди трех мужчин, которых я не знаю. В какой-то момент мне показалось, что я начала задыхаться. Неожиданно лифт громко заскрипел и резко рванул вниз. Sachen. Мы пролетели несколько этажей, и я уже попрощалась с жизнью. Но в конце концов кабина затормозила, а мы повалились <Maria> на пол. Я сильно ударилась об пол и увидела, что сломала каблук своих дорогущих духes. Блин, это же Джиммичу! Красавчик же перестал орать и теперь молча трясся от страха. А вы видели фильмы катастрофы? Аустрофы, типа, где люди застревают в лифте, там с ними происходит всякая дичь. Типа, они пытаются раздвинуть двери, там вылезти, при этом лифт начинает двигаться, его перерубают пополам, или я еще видела фильм «Лифт», где дьявол пришел, короче, ко всем участникам. Это ужас, это ужас, надеюсь, здесь такого не будет. Громко ругался, а симпатяга вжался в стену и вцепился пальцами в перила. Лифт тихо покачивался и скрипел. Казалось, одно неосторожное движение, и он рухнет. К тому же мне показалось, что запахло дымом. Стало страшно, и О, меня нет. затрясло. Симпатяга подошел ко мне и положил руку на плечо. Он начал говорить, что все хорошо, и мы справимся. Наконец мы услышали какие-то помехи и... Голос диспетчера. Здание пожар. Повторяю, здание пожар. Без а паники. Помощь уже в пути к вам. Тут же связь прервалась. Я испугалась, что нас потеряли. И со всей дури стала стучать в двери лифта, но умник остановил меня, Из динамика вновь послышалось. «Мы вас вытащим. Не пытайтесь открыть двери лифта самостоятельно». Потом диспетчер снова отключился. Красавчик стал орать, что Мерседес, который он взял в кредит, припаркован прямо у здания, и что он должен спасти свою тачку. Умник заткнул его и предложил действовать по инструкции. «Если мы хотим дождаться спасателей, нужно сесть на пол, так больше шансов не задохнуться». Мы все сползли вниз, и действительно, запаха Гарри здесь было меньше. Пока умник о чем-то молча думал, симпатяга пытался отвлечь меня. Спрашивал обо всем подряд. Шутил, но когда он задержал взгляд на моем лице, то резко замолк и сглотнул. Его глаза безумно сверкали. У меня от этого взгляда холодок по спине побежал. И тут умник резко выпалил, что нужно выбираться самим. До того, как спасатели найдут нас, кислород, скорее всего, закончится. Особенно и... Ну, раз умник сказал, то я серьезно говорю, надо делать, потому что он самый рациональный, самый умный тип. Он же умник. Красавчик, самая истеричка, которая уже достал всех. Даже она не истерит. Так как истерит, он уже всех уже выбесил. Но и симпатяга, который пытается разбавить эту обстановку напряженную, тоже молодец. В общем, спасайте леди! Черт побери! Пацаны, Пацаны ваши да, же трое! Паниковать! Нужно открывать Двери лифта. Умник быстро поднялся на ноги и начал отдирать поручень, чтобы использовать его как рычаг для дверей. Лифт снова затрясся. Мы же упадем! Симпадяга попытался его остановить, но тот не хотел никого слушать. И тогда он положил руку ему на плечо, но умник скинул ее со словами: Не трогай меня! Ясно! Он выглядел угрожающе, oh -oh. и Симпатяга сразу отступил. Черт, мне было так страшно! Я сказала, что из-за драки кислород закончится только быстрее, и что мы должны действовать сообща, хоть Симпатяга и был на взводе, но согласился. Оторвать поручень так и не вышло. Мы были обречены. Боже. Я посмотрела на красавчика, он весь вспотел и буквально задыхался. Он стал истерить, что не готов умирать. Ведь Мерседес он взял в кредит, чтобы произвести впечатление на девушку. И потом признаться ей в любви. Но так и не успел. «Да что с вами не так, парни? Одни чуть не подрались, другой никак не заткнется насчет своего «Мерседеса». Мне вдруг стало дурно, голова начала кружиться и меня затошнило. Неужели я умру здесь, так и не дождавшись помощи?» Умник спросил, есть ли у меня в сумочке что-то, чем можно подцепить люк на потолке. От... Ну а что-то может быть у нее в сумочке. Пилочка, блеск для губ, пудреница, расческа. Но мне кажется, если бы я оказалась в такой ситуации, я бы даже своими ногтями просто выдрала бы эту дверь и начала ползти вот так вверх по стене как раз самаха. Ну а что еще делать? Надо спасаться. Все, У меня тут одна единственная драгоценная, предрагоценная жизнь. Почему я должна подыхать с какими-то тремя незнакомыми мужиками, со словным каблуком, в каком-то гребаном в здании надо валить отсюда им становилось все хуже я еле-еле заставила себя порыться в сумочке и дала умнику пилочку для ногтей вдруг это единственный шанс на спасение умник стал ногами на поручни и начал поддевать люк моей пилочкой и крышка поддала умник приказал чтобы я забиралась ему на плечи и лезла в люк осмотреться но уж нет и они за что не сядут в своей короткой юбке на плечи к этому пижону. О, Симпатяга молодец. сказал ему, не лезть ко мне. Умник заскрежетал зубами, потом подпрыгнул, уцепился за люк и а залез в него сам. Симпатяга спросил, все ли у меня в порядке. Я поблагодарила Симпатяга его за помощь. Голый. В какой-то момент наши глаза встретились, и снова я увидела этот хищный взгляд. Его лицо стало приближаться, он явно хотел меня поцеловать. Ну вовремя. Я попыталась отстранить его, но он наклонился над моим ухом, томно задышал и начал шептать. Он сказал, что не сразу меня узнал, но все-таки вспомнил. Что это значит? Он снова попытался меня поцеловать. В этот раз я сильно оттолкнула его и повернулась к красавчику. Но тот ты вжался в угол и рыдал. Трусливая скотина. Симпатяга уже не казался таким милым. Его взгляд стал безумным и... Я вдруг вспомнила его. Пронзительно посмотрела ему в глаза и крикнула. «Черт! Так это же ты, тот жердяй, которого я постоянно отшивала и стебала, да?» Тебя не узнать. О, боже, это очень-очень-очень плохо, когда жердя перестает быть жердяем, и ты его стебал в то время, когда он был жердяем, а теперь он с тобой заперт в лифте, вокруг пожара и тебя спасти неком, потому что тот вылез в люк. Красавчик чуть не помер, и вообще он истеричка, и тут ты остаешься степом которого ты обижала. Ну, Кстати, это будет тебе наказание. Не надо обижать людей, неважно, как, какой у них рост, вес. И, блин, относись к людям с душой. Как это говорится, земля круглая, еще встретимся. Помни об этом. А еще помни про вымирангу, помни об этом. А еще помни про карму, помни об этом. Снова стал медленно надвигаться, и тогда я сама посмотрела ему в глаза и крикнула. «Я помню тебя! Ты Джек! Ты был мне противен и совсем не изменился!» Мои слова будто поверхность моей дура. Он окаменел и смотрел. Скажу вам больше, она не просто дура, она женщина с каким-то тупым сердцем. Именно так. Потому что тупость она идет не от головы, а от сердца. Это важно. И мудрость тоже идет от сердца, а не от головы. Именно так. Как можно человеку сказать такое, что он ей там против? Ты, блин, нормальная, нет, он к тебе нормально относится, ты ненормальная, блин. Ну, -то, точку не двигаясь. Похоже, я его обезвредила. В этот момент из люка я услышала умника. Он сказал, что наверху есть выход, и кому-то нужно помочь ему до него добраться. Мне уже было плевать на короткую юбку, лишь бы скорее выбраться. Я попросила умника дать мне руку, и когда он ее протянул, начала забираться к нему на крышу. Пока я взбиралась, стальные канаты опасно скрипели. Через открытый люк Боже. я увидела, что один из них почти оборван. На крыше я осмотрелась. Дверь на этаж была высоко наверху. Умник сказал, что мне нужно залезть туда по стальным выступам и позвать на помощь. «Но почему я?» Он пригрозил мне и сказал, что закроют меня здесь, если я не позову. Трус! Он просто боялся свалиться оттуда. Я уперлась и сказала, что не полезу. Умник рассвирепел и уже замахнулся на меня, как вдруг мы услышали голос диспетчера. Через пять секунд лифт начинает движение. О, нет! Пошел обратный отчет. Куда я движение? Я хотела спуститься в кабину, но умник грубо оттолкнул меня и спрыгнул вниз. У Крышка юга захлопнулась, и я никак не могла открыть ее. Я умоляла открыть, но умник просто бросил меня. Лифт дернулся и стал подниматься вверх. И шахты вдруг поводят... Для меня это самое страшное. Вот Я вот в фильмах это то же самое видела, когда ты на крыше где-нибудь, и он в лифте поедет, типа он же тебя может расплюснуть. Боже мой, хорошо, что в современных лифтах есть вот такое пространство между полом и лифтом. Если он останавливался, то там у тебя как бы есть местечко. Ну блин, прикинь, на тебя лифт ляжет. Нет, дым, ли... я чуть не падала с крыши, с трудом удерживая равновесие. Мне казалось, вот-вот и я сорвусь. Вдруг один из тросов лопнул, и О. лифт снова встал. О. О нет, дым уже был везде, я едва дышала. Я увидела, что дверь наверху пытаются вскрыть. Из последних сил я подтянулась по оставшемуся тросу и полезла вверх. «Спасите! Мне нужна помощь!» Дым стал таким плотным и едким, я пыталась не отключиться. Глаза уже закрывались, я уже почти падала, как вдруг почувствовала, что кто-то тащит меня наверх. Я приходила в себя, и в какой-то момент мне снова позвонили из той самой фирмы. и Капец, так получается, она спаслась. Почему не показали, кто ее спас? Наверное, служба спасения или пожарные. Ну, в общем, она лежит дома с огурцами, и туфли беспощадно испорчены, так же, как и ее работа. Но из компании ей позвонили, это хорошо. Жили прийти на собеседование. Давай. После всего того, что произошло со мной в тот день, я просто обязана была добраться к ним в офис. В этот раз я надела кеды и прошла все соревнования пять этажей пешком, я постучала в кабинет босса. И когда я распахнула дверь, О, за столом сидел тот самый умник, который похоже, и сам был удивлен не меньше меня. я резко закрыла дверь. С меня хватит. Короче, это вообще такая интересная, но в то же время странная история. Но с одной стороны, я даже рада, что она ушла, потому что этот тип, извините меня, поставил ее умирать там вот наверху, закрытая крышка лифта. Спасать свою шкуру, это уже не хочется, знаете, работать в такой компании, то есть ты будешь как такой мусор, которого захотят выкинуть, захотят вернуть, ценить тебя там точно не будут, так что это стрёмная компания со стрёмными лифтами, Все, Но, блин, тот, который, как его звали, симпатяга, надо было как-то помягче с ним все таки я считаю, вот.